Я посмотрела но я еще не посмотрела но я сейчас посмотрю пришли результаты топика то есть фактически я сейчас буду смотреть какой у меня результат я так переживаю капец в общем я сейчас все запишу посмотрю что будет надеюсь хорошо пожалуйста я уже сдаю у меня этих ручек из топика просто навалом я сдаю каждые полгода что вы понимали в течение двух лет вот так. Так у меня еще просто туда выскочило. Не обращайте внимания. Блин, я так переживаю, капец! Помогите! Ну, значит, мы вроде что пишем. все пишем. Надеюсь. Так. Значит, зашла я, значит, на сайт. Сутеп Хуагин. О, май, гад! О, май, гад! О, майга! <смех> так, мой регистрационный номер. Помогите. 0905808. -8. Так, моя дата рождения. 23 на 9. 23. Это не секрет, поэтому можно ничего не скрывать. <смех> да, мне 28 лет. Манфт. <смех> Манфт. 9. <-е. смех> 23. -е. Пожалуйста, заработай. О мой гад, я так переживаю. Все правильно, все правильно. Помогите. Так. <свёздит> Секундочку, все нормально. Я 1373, но ну, уже хорошо, вот. Ой, я так надеюсь, что звук пишется. Я так переживаю. В общем, я сейчас ускорю вам. У меня аж цветы упали, блин. Пожалуйста, я очень хочу третий гыб. В прошлый раз не хватило 4 балла. В этот раз непонятно, что будет. Помог... Ребят, просто помогите. Что здесь делать? жизнь. 980. Ну, пока что я не записываю на iPad. Я вот начну записывать, наверное, когда буду какая-нибудь десятая. 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пока могу рассказать... Ну, хотя у вас все равно быстро будет идти этот момент. Но мне нужно готовиться к экзамену переводному. какому переводному? Я заканчиваю уже. К выпускному экзамену в моем саджоне. Все, последний, последний семестр я отучилась. И если я его не сдам, это будет просто фейл. Мне кажется, на выпускном я буду плакать. Блин, пожалуйста. Будет очень смешно, если я не сдала. Ладно, не смешно будет, не смешно. Будет очень грустно. Потому что я сдаю уже реально каждые полгода и не могу взять этот, этот третий кэп. Блин, я не знаю, это видео, наверное, будет длится миллиард тысяч лет. Но э, на самом деле люди, которые изучают корейский, ну, выше уровня, они-то это понимают, но люди, которые только начали изучать корейский, они думают, что между вторым и третьим, типа, ну, это же easy, ты получил второй плюс-минус через полгода или через, через год получил третий. А это так не работает, к сожалению. Потому что между вторым и третьим гэпом очень большая разница. Прям очень большая разница. Второй гып вообще easy получить, на самом деле. Я так надеюсь, что у меня ученица возьмет второй. Ну, хотя бы первый-то точно у нее должен быть. Я вообще жду. Так, что сделаем в наш телеграм-канал Селфи. Так, сделаем принтскрин, наверное. Получилось. Пока я тут жду. Прикиньте, не успею. Ой, не успею говорю. Так, что происходит? Подождите, помогите. Вот. Все хорошо. Сохранить. Сохраните, и выйти. Я что? О май гад! Я что Помогите! <плёк> <плёк> <плёк> <плёк> я что -то Это то, что я своей ученице отправляла. Блин! О мой год я в шоке, блин, и оно не будет работать. О мой гад, и оно не заходит. <laughs> Помогите. история ребят вот так это и происходит вот так понимаете я я в шоке пока завершим так сейчас все сфокусируется <звук> ребят пожалуйста, опять заново просто заново вы понимаете вы понимаете, что заново я это делаю? Блин, я просто в шоке. Я уже не буду дважды записывать. Это мой старый, видимо, номер с прошлого топика. Ты, вы, вот реально для вас прошло секундочки. А для меня это просто до свидания нервы. У меня это mental out, как говорится. Я вообще просто. Это вообще до свидания. Сейчас, если средочу. 0.09. 009, 058, 058, 01, 01, 04. Так, опять Ой, какой... Угу, 2021 вся жизнь впереди. Ну ладно, так-то и так. Я вообще-то долго жить собираюсь. 93-е, 09-е, 23-е. Сейчас я какая буду? Миллиард-тысячная? Просто... 23 09 93 009 009 058 девять 058 пять восемь пять восемь пожалуйста я 3312 класс ладно сейчас ну, я как бы запишу все, а я потом обрежу. В общем, мы с вами встретимся, когда я буду десятая, например. Так, ну, начну писать с этого момента, потому что очень быстро все это происходит. Я уже налила себе чаечек. 283. Делиться или не делиться? а если лоханусь, ничего не получится. Так, 134. Все, друзья, ребята, настроились. Просто капец. Так, надо, если что, ничего не сломать. Чепаль, чепаль, чепаль, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. <свист> как бы быстро... принимал. <свист> я надеюсь, все записывается, молю. Что это будет на бане. Блин, напомню, в прошлый раз мне хватило 4 балла для, для третьего гэпа. Но в этот раз я вообще не готовилась. Поэтому... Либо пан, либо пропал oh God. Кто? Где? Просто very stressful Ну давай, давай. Да вы издеваетесь! Да вы убирайтесь! Это что такое, блин? Нет. Я буду просто ждать. <смех> Все, я не буду больше ждать Я вообще Я не знаю Мне надо идти так-то Мне надо ехать уже время час Превышенное время ожидания ответа. Да вы издеваетесь. Да вы издеваетесь. Реально. Просто в шоке я. У меня нет слов. Вы все это видели. Просто здесь никакие нервы не выдержат. Так, пробую на iPad. Где-нибудь вообще в этой жизни попробую. Напишу пост у себя в Телеграме, как я негодую. А потом уже я попробую. Нет, я буду пробовать и там-там, и, там, и где-нибудь что-нибудь. Все, короче. Попытка номер 350. 90 миллиардов тысяч. Подождите. Есть результат. Я видела результат. Хорошо, что оно все нормально сделалось. Блин. Я видела результат. Нет, я не видела результат. Но я типа видела, что он там есть. Боже мой. Ну ладно, чё? все, все, вперед. <свист> Блин! <свист> Это вообще просто, как сильно я хочу третий гэп. Блин! Пожалуйста, только... Просто пожалуйста, хоптек, Пожалуйста, хапкёк! Блин, мне так сердце стучит! Хапкёк! У меня хрупчок! Хрупчок! Подождите, сначала мне нужно сделать комишон. Все, все хорошо. У меня все хорошо. У меня все хорошо. У меня все отлично. <свес> я в шоке. Блин, помогите. Хапкек это прошло. Это, у меня 129 баллов. Фу, на самом деле, учитывая, что я не готовилась, я просто в шоке. Е -е -е -е. Ну, вы готовьтесь обязательно. Во-первых. Во-вторых, 129 баллов, это я чисто, короче, чисто прям вот чуть в чуть потому что 120 это третий гыб. Да я не могу этих чурек. Блин, ребята, всем спасибо за поддержку, особенно, которую вы мне ну, каждый день, как только я там что-то пишу в Телеграме. Спасибо большое. Я очень всем благодарна, и мои труды окупились, я шла к этому 5 лет. <свят> Следующий уровень, это четвертый, который я хочу получить. Просто, ребят, спасибо, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я буду записывать видео, это меня очень мотивирует, особенно ваши комментарии, я на все читаю, ну, все отвечаю. Блин, ладно, я сейчас буду звонить всем своим друзьям. И говоришь, что я, что у меня тренинг Рожка. Ладно, всем пока, спасибо.